Я Рома, мне 10 лет. Что тебе запомнилось на курсах? Мне больше всего запомнилось на курсах наши занятия, мои друзья тут, руководители. Мне больше всего, наверное, понравилось из домашних работ. Это, наверное, таблица Шульта. А тут мне больше всего понравилось, что мы играли, проходили какие-то различия еще читали. Угу. Порекомендовал бы ты курсы своим я, одноклассникам? Я, я, я Посоветовал бы эти курсы одноклассникам. Их тут ждет много знакомств и много всего интересного. Спасибо. Предадим слово брату. Здравствуйте. Меня зовут Никит ну, Мне 13 лет. Я тоже здесь занимался. Ходил на курсы скорочтения. В принципе, мне достаточно здесь было весело и приятно проводить время, несмотря на то, что я здесь уставал. Ну, это даже больше, что уставал. Понравились домашние задания, много нового узнал из них. Понравились вот работы в классе здесь. Запомнились некоторые ребята из вот, здесь присутствующих, которые со мной здесь вот тоже занимались. Задания тоже некоторые прямо не забуду Педагогов тоже не забуду А как тебе вообще работало с Марией Михайловной? Ну, какие-то задания давались ты сначала ты знаешь, с трудом. Потом я более-менее научился, понял, как правильно, и потом уже трудностей доящей не было. Хотя нет, ну, трудности были, но это и лучше можно, я говорю. Uh -huh. Порекомендовала бы своим одноклассникам, друзьям? Uh -huh. Ну, я учусь в одноклассе, так что я бы порекомендовала, потому что у нас в большинстве возникают такие проблемы, что не успевают выучить, там, дочитать, и из этого вытекают там тройки за четверть, там, и будут другие проблемы. Uh -huh. Спасибо. Слово маме, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Наталья. Я мама из двух замечательных мальчиков, мне очень понравился этот потому что он развивает мозг развивает оба полушария потому что я обратила внимание, что задействована моторика, это очень важно по результатам я смотрю, что мы хорошо действительно продвинулись и у меня такой вопрос, как бы мы могли продвинуться, если бы еще больше поднимались, потому что были моменты пропусков где-то уже уставали с удовольствием порекомендую своим знакомым этот курс, потому что это важно, не только, кстати, для детей, мне кажется, и для взрослых, развивать оба полушария и быть более, скажем так, развитыми в этой области. Потому что ну, быстро читать, иметь хорошую память, мне кажется, 90%, если не 100% успеха.